Деревня Лысовка Или Лысовка Скорее всего Лысовка Короче, если найдем здесь Лысых Значит все верно Ты глянь, даже остановка есть Как заброшенный, но не как заброшенный. Это что такое? Что-то прям такой. Я даже не знаю, что это за растение. Не мать, и мать. Было такое растение, я помню еще с детства мать, и мать называется. Типа с одной стороны гладненькое, с другой стороны шершавые. Я не знаю, я уже забыл, как он выглядит, потому что я видел его лет, лет так 20 назад. Ну, дом явно нежилой. Mm? Дом явно нежилой, потому что, блин, прям перед проходом деревья растут. И, по-моему, не закрытый. выселились да. полностью пустой идеально чистый чердаки находили которые были с чем-то обычно они всегда пустые здесь да тоже здесь вырван ну, ты, так ты видишь трава примята. наверное сюда на газельке заехали и, ну вот, да речисте дом а. тюнинг тот кто здесь занимался тюнингом Наси шпингалет. Жесткий такой. Ты глянь, ты эти. Канат, по-моему, натягивать. Петли. Там на получайник, что ли? Заряжал. Блин. Блин. Ну ладно, я звук наверное, на твоей камере уложу нормально пока. Тровница осталось небольшая. Здесь ничего нету. Сейчас настану. что тут раскладушка. такие раскладушки которые такие вот из алюминиевые трубы и посередине так на пружинках натянута ткань да не было такой раскладушки Была в детском да. я такую помню раскладушку в детстве лендарь 2015 -го. скорее всего дом совсем недавно опустил здесь типа кухня была. явно в то технической жидкости может что-то куда-то закачивали функциональный ковер конечно ковер да. шторка да. хм. интересно о это же старый заряд телефонов или нет, нет. непонятно чего с кнопочкой или это регулировка это диммер по-моему регулирующим да. типа мощность регулирует круто да нож так скрипит mm? нож так скрипит Плита. Почему она так наклонена? Может использовали как обогреватель? Может, это Может быть. Никакой информации о хозяине не осталось. Там что, крыс, что ли бегают? бегает ну, да, вот такой вот дом его пытались рекон э -э -э -э. ну пойдем зайдем в гараж посмотрим может там стоит старый какой-нибудь ретро автомобиль кто знает нацеплять ретро колючек а, сказал не нацеплять в итоге весь в них вижу репей так ну тут явно не вход какая-то хрень гараж скорее всего замурован прикалывал лазить в гаражах там у деда столько разных штук у него интересные фары и, по моему от мотоцикла фара со спидометром и километражом видал такие фары? от старых мотоциклов это от тумочки какой-нибудь кресек либо от кресла ничего не говори жены. сколько здесь ее? Прям лес свисает. Смотри, какой канат висит. Ага. <сих> Потолок весь в паутине. А. Мне кажется, после слова главное не цеплять колючек. Я собрал все колючки в радиусе всей деревни. Ну да, у тебя на штанах. Слева справа. Сзади именно... Ребят, мне нужна форма, которая не цепляет репли. На вот эту вот, вообще не цепляет, никогда не прицепится. Мне кажется, это стояло все вот здесь. И потом в один прекрасный момент оно упало все вот сюда. Желтая сода. Это ж какого года? Срок годности не ограничен. Дата же изготовления должна быть. Мне кажется, явно не 2000-х годов сода. Такая, шелтая я думал, при... тем более цена в копейках годности неограниченную как купить наверное еще. про бабушку купила ну да. так, вот, вот, вот. Я говорю я не встречал людей у которых сода заканчивалась ого сколько кружек знаешь, что это было, оказывается? Нет, это, это соль была. А, я один раз встретил в доме, там лимон такой был, такой формы. Короче, мороженое раньше такие делали. Не в таких не упаковках. Не а, не а я не знал, а сколько железных кружечек. Ложечки, ложечки. Кайф. Мне, кстати, подарили ложечку большую ложечку маленькую. И я с них суп да. ем и чай пью. Прямо да. Имя. Домахался до слов. делал шампунь на столе для всех типов волос вишня сито всегда когда вижу сито вспоминаю детскую загадку как в сито пронести воду Изначально понимаешь, вопрос неправильно поставлю. что Когда? Да. Вот это раритет. Вот это раритет. Даже не воняет. Даже в таком достаточно неплохом состоянии. По-моему, некоторых э, холодильников э, таких времен использовали ручки от автомобильных дверей я где-то читал такую инфу вот правда не помню где тут наклейки на от коробок как? с шампунем да. кто-то любил мыть голову да глянь даже замок в них есть это знаешь когда на диету сел ключ там не знаю соседу Блин, ну как он круто открывается, О, такой звук прям, как в иномарочке. Ого, какие старинные банки. В принципе, здесь, наверное, тоже. Ну да. Плакат 93-го года. Офигеть. Кто же здесь мог жить? Лысовчане. Жильцов этих этой деревни называть? Ну, это, наверное, не называют. же какими. Ну да. Да. да. О, ракетки. Значит, здесь, здесь были дети. еще дети. О, эта хрень ходить мух убивать. целая другая сломанная. Да что-то да, по-моему. Или просто ткань. Просто. Ага. Вон еще одна фотография. Большая семья. Или может просто родственники? Родственники это не семья, да? Это... Ну, в смысле там. Братья сестры, ну, двоюродные, троюродные. Это что за плакат такой? Московская красавица, победительница конкурса. Елена Пере... Передверева, Маша Калинина, Оксана Фан... Фантерова. вот раньше был конкурс красоты, не то, что сейчас. Ну, пленка. Класс. В прошлый раз я как-то снимал в деревне и нашел там кадры, которые, в принципе, лучше не показывать. А, по-моему, она засвечена. Еще там было? Голая баба. Да, это засвеченная <свеч> пленка. <свеч> такой это я вам не покажу правки видосы по почте пленка приходит ну да маяк 202 где-то здесь был проигрыватель по моему вот он еще на бобинах Самого, наверное, уже нету было. Жаль. Ну, карапуз. Жаль, не подписаны входки. Кажется, это семейное фото которые, семьи, которая здесь жила. Ну да. Мужик на какого-то актера похож. ну я не скажу, что они слишком давние фото. По ощущениям, где-то год 91-92. У меня такие же фото дома есть. О, по твоей части. Что, прочитать? Да. Чеснок очистить от и залить маринадом, Через месяц будет готов. Да. Нужен яблочный уксус и ягодный на 1 литр. Рецептики. Соберемся. порося А, поросять. Че, Порося, 4 апреля, мясо купи у Клавы, 2 килограмма. Поросенка купи 11... купили 11 мая. Кро... Чего? Кролик? 25 мая. 25 июля. Окатился. Охотился? Охотился, нет. нет. Не знаю. Окатился. Почему? Кролик. Ну не ощенился Подожди. Окравился. А, ну, окралился, да. А тут написано «катил». По-моему, катился. вот это последнее слово, да? Прочитай. Нет, нет, нет, нет. Ну, да. А, окутился. Не «окатился». А, только катиться. Интересно, он «окатился»? Нет, нет, нет. Еще фотографии. Александрову Дмитрию Даниловичу прошу выделить мне земельный участок в размере 0 0,3 гектара при покупке дома у Александровой Клавдии Андреевны. Дмитрий Александрович Родионову Сс. Надо было так по письмо. Здравствуйте, дорогие Валентина, и и Дмитрий Д. И Димуля. Димуля. А, Димуля. С горячим приветом к всем Анна. А, Василий. Пожелаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. И всех благ. Привет всем вашим родным ну, что это стандартное. Главное, Ты понятно. Что-нибудь в середине прочитать? По быстрому прочитаю, потому что голос у Пол письма приветствия, пол письма прощания. Немножко новостей. 26 07 89 125. Ну, вот 2607-89, наверное, это да. Там, ну да, 125. Может, какой-нибудь участок почтовый. Вот это, давай мои неуклюжие попытки вылезти. Ну, да не-не-не. Один из тебя, что то говоришь? Я убирал их, если ты не помнишь. С прошлого видео я его убирал. Я зацепился рюкзаком за шкатулку. <свят> <свят> По-моему... А... <свят> <свят> <свят> вот это, эффект, конечно. Ну... Сливать, дал бы мне лучше нормально ну ты чё так загрузил Она у меня три недели лежала. Я ее не открывал, экономил, а тут все. Тихо. Ой, ну это вообще старый дом. от хозяев осталось документы ну, точнее ксерокопия трудовая книга привык я без тебя 2004 2006 устроился четвертым, уволился шестом общество с ограниченной ответственностью прав тех налоги юрий евгеньевич 53 год. Оригинал. Селиванов Селиванов Юрий Евгеньевич, 53 год. Город Нагинск, Московская область. Отец Селиванов Евгений Иванович, мать Селиванова Валентина Михайловна. Военный билет Министерство обороны. 53 третий год. Ну это уж после военное время. Подожди, Григорий Евгеньевич. А здесь Юрий Евгеньевич. Тут Юрий. не тут Юрий. А тут Юрий. Вот Блин, я показал первый Г. Юрий. Погоди, а что? Выдан в 92 году, родился в 53-м. Че что-то? Почти 40 лет. Несостыковочка. Да, нет, он выдан в 92 -м. Конечно, СССР развалился. Да, в СССР развалился, страны больше не было. Ну, в 71 служал. служил. 24029 71 по 73. Стрелок, слесарь, по ремонту автомобиля. Одной рукой стреляет, Красавчик. он тоже Да? А, он тоже. Старый стал. Поп-концерт. Хотел про попов, не стал. <свист> Капельница. Думал, Главный врач МЧС поликлиники. Нашли заключение медицинской комиссии. автоинспекции что при получении прав, что ли? да, вот у него талон предупреждения есть. Слушай, талон предупреждений действует в течение перечень грубых нарушений, дорожного движения.